Это Жакар Урока, я Грогал Ураган, а вы на моем канале ГроАнс. И сегодня я хотел рассказать вам о моей колонии муравьев и соуструктор. Эта колония у меня появилась 9 мая 2017 года. Покупал я матку с расплодом и тогда еще не планировал так глобально и не снял видео с маткой. Почти постоянно держащий расплод. Переносящий его то ближе к тампону, то унося подальше, а пробирка постоянно стояла в шкафу, где матку не тревожил бы свет, и через некоторое время расход заметно увеличился. Ничего так не радует, особенно начинающего мир как первые появляющиеся на свет муравьи. Они всегда самые мелкие, светлые, едва перебирающие лапками, но быстро окрепшие. А -а они шустро добрались э, к предложенным к этому времени семенам макам и мелкой мушке, придавленной, но еще свежей. Колония росла и крепла, и со временем была заселена в формикарий, который я приобрел у одного украинского продавца изготовителя. Если честно, то я несколько пожалел, что взял э, его у него. Но это совершенно другая история. И дело в самом продавце, в качестве его фермы и отношении к недовольному покупателю. Возможно, в другой раз расскажу про эту ситуацию. Но в новом доме муравьи прожили до августа 2018 года и были успешно переселены в формикарий Crystal L2.0, заказанный к этому времени у известного магазина и который вы сейчас наблюдаете на этом видео. На сегодняшний день колония разрослась, у них открыто два этажа, на арене размещена пара паилок, и к слову, если приходится уезжать на арену, помещаю паилку побольше, чтобы муравьи не остались без глади. буквально в прошлом году оставлял муравьевку на неделю, точнее на 5 дней, с дополнительными паилками версия фармикария с маленькой пробиркой автономного увлажнения и вода в ней быстро заканчивается сейчас у продавца есть обновленные варианты фармикария чем же я кормлю колонию? изначально это был жук мучник точнее его личинки, но сейчас заменил его на личинок жука знахарям за знахарям проще уход, да и жуков не приходится отсаживать даю личинок муравьям 1-2 раза в неделю по несколько личинок там, наверное, стоит дать своим руям что-нибудь еще, поймать кузенчика, например. Сегодня на видео вы наблюдали за моментами охоты на мотылька, пойманного на работе. Так как это первое относительно крупное насекомое, отданное на сидение колонии, крылья были удалены. Посматривайте видео, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!